здравствуйте мои дорогие я вышла на минуточку пораньше а для того чтобы мы с вами успели собраться я вижу уже в комнате меня ожидают да я зашла еще в инстаграм сейчас у нас на youtube идет трансляция по владу бахову поэтому переходите на youtube канал а и здесь мы будем разговаривать значит первая пятерочка за качество звука если все хорошо слышно вторая пятерочка за качество видео если все хорошо видно и мы можем начинать а, но я уже начинаю да вот добрый вечер всем а, добрый вечер мои дорогие мы уже третий день занимаемся третий день разбираем эту ситуацию вы знаете а с каждым днем у меня просто все больше встают волосы дыбом и это вообще поразительно а какой беспредел творится и не только в этой глубинке я э, ну Вчера, как вы помните, я пообещала разобрать передачу на самом деле. Я не ожидала, что я в конце увижу такой финал это просто чудовищно это просто вообще невообразимо как специалисты могут сделать такие выводы а, да добрый вечер только я светлана я светлана филатова я физиогномист профайлер психолог и сейчас мы с вами будем как раз разбираться в том кто прав кто виноват но вы знаете должна сказать что произошло со вчерашнего дня у меня заблокировали вчерашнее наше видео оказалось что мы нарушили авторские права авторские права программа на самом деле там оказывается идет отслеживание авторских прав и мне пришлось вырезать там фрагмент поэтому я поняла что сегодня нам придется работать ну объяснять все все на пальцах, поэтому видео материала, видео нарезок, а у меня сегодня только две из этой программы для того, чтобы вам продемонстрировать и то это на, на наш, ну, на мой страх и риск. А видео могут заблокировать, потому что действительно это авторские права. Здесь никуда не ну не, ничего не сделаешь с этим. Правила Ютуба а, нарушать нельзя, даже в учебных целях, как мы с вами это делаем. А, так вот, ну как говорится, сегодняшний день не заладился еще со вчерашнего, да? ну вот так вот заблокировали но слава богу обошлось малой кровью я вырезала тот предложенный фрагмент который youtube мне предложил вырезать а, да кто заходит в youtube пожалуйста переходите ой кто заходит в instagram переходите в youtube здесь у нас идет трансляция а, да ну, не, не будем искать здесь а, какого-то подвоха но действительно правила ютуба никто не отменял поэтому а, ну, прошу меня понять что будет мало видеоматериала но я попытаюсь все на пальцах объяснить а, и вы все поймете а, да значит а что касается вообще в принципе того что я увидела вообще вы знаете я когда начинала смотреть передачу на самом деле я думала что будет действительно очень мощный разбор будет мощный финал потому что они к этому мощному финалу шли целых две серии они а, в течение этого времени а, выяснили а, вопросы по поводу общего чата они выяснили а, много таких тонкостей которые ну, общий чат а, а, они вывели на чистую воду что все видео были удалены да они ну, ловили на слове опрашиваемых ребят да они настолько давили на них что я думала что финал будет мощнейший просто что их просто выведут на чистую воду и ну, мы с вами все это увидим а потом выясняют что был конфликт они значит когда задавали вот эти вопросы у всех участников было чудо вины а, но ну, только в тех моментах которые а, можно было увидеть их лица я вот помните еще вчера я ругалась на эту передачу что в самые нужные моменты я не видела не видела лиц лиц подозреваемых я не видела с чем работать понимаете как будто какой-то безрукий монтажер все зарезал и показывает нам какую-то непонятную подводку которую мы видели уже пять раз до этого и еще раз смотреть на подводку вместо лица подозреваемого это было как-то непрофессионально я подумала что просто непрофессиональный монтажер помните я еще говорила руки бы поотрезать поотрывать этому монтажеру на самом деле, когда я увидела финал, я поняла, что это концепция передачи. А значит, они отметили значит а, по поводу того что влад убит ни у кого это не вызвало удивления. А, ну то есть они отмечали по ходу передач такие вот нужные важные моменты понимаете а, потом а, что еще путаница была с мусором они это отметили а, про папу даши про, они проговорили полную обвинительную версию а, но участники только там с какой-то мелочью не согласились понимаете там все сходилось на том что а, действительно есть сговор есть вот это вот состав преступления то есть все выводили и я прям ну думаю вот вот сейчас сейчас начнется до да, разоблачение сейчас разоблачат а, да а значит а, а это специально вырезают Ага, так, а, ну, я не знаю, что в чате, а, я, я не слежу за чатом немножечко, а, но а, прошу прощения. Я потом перечитываю. А, да, Вась, там еще парень говорит про телефоны. Он много невербально прокалывается. То есть там столько невербальных проколов было, и они это отмечали. Они вот прям профессионально работали, работали, работали. А потом начали, вот знаете, как будто такой разворот на 180 градусов и пошел какие-то вот знаете такие вещи вытворять я просто знаете сидела и э, и, и я обалдевала от этого фарса от этого э, безобразия просто безобразия. я не знаю их либо при, э, ну заставили это сделать я не пойму специалисты они отмечали все э, моменты да они все видели но какие-то там не знаю мелочи они не замечали не отмечали но ну, может быть для себя отмечали просто не проговаривали да всю передачу все было хорошо а потом пошло ну давайте я сейчас включу ролик на свой страх и риск конечно но но проиллюстрировать то что я говорю вот когда они уже начали нести Полную чушь. А вот это надо вам уже пока показать. А сейчас я уберу себя немножечко в сторонку, чтобы не мешать. А, и а давайте, если будет а, все хорошо со звуком, пишите в чатик плюсик. Если будет а, не очень, если звука не будет, то пишите минус. А, давайте слушаем. Могу ли я говорить о том, что вы Кирилл знаете точно? Либо уверенно предполагаете, что случилось с Ладом, когда он исчез из поля зрения? Ответ нет. Ответ нет. Правда. Абсолютная правда. Наш гость Кирилл не знает об этом ровным счетом ничего. Абсолютно ничего но а, это было со звуком и вижу что со звуком все хорошо а теперь давайте на замедленной съемке посмотрим вот здесь вот я не знаю как вот роман э, вот так так прокололся я не знаю а это ну кроме как специально он так сделать не мог понимаете здесь сразу видно видно вот смотрите давайте на замедленной съемке я продублировала вопросы продублировала то что мы слышим Значит, вы, Кирилл, знаете точно или уверенно предполагаете, что случилось с Владом. И смотрите на лицо. Смотрите, вот. Говорит, нет, но кивает. Понимаете, на самом деле, да. Он говорит, вот попробуйте сами сказать нет, но кивнуть какое у вас внутреннее противоречие будет то есть он говорит и сразу прокалывается но никаких уточняющих вопросов не последовало и роман подытоживает говорит ответ нет правда представляете но ну, это просто вот как это ну я я не могу понять почему так и еще и абсолютная правда еще и понимаете вот но всем своим видом дает понять, что это правда. Но смотрите, поджимает губы, но минимально. Я не знаю, что это такое. Это какая-то, э, ну какой-то абсурд. Я не могу понять, почему э, Роман вот э, так. Так прореагировал а дальше следующее видео тоже из той же серии тоже вот такой же прокол я не могу объяснить как объяснить вот такой вот чтобы эксперт вот так вот прокалывался даже знаете это даже не прокол он не сомневается он говорит уверенно абсолютно неправдоподобную вещь он говорит уверенно как будто он не видит реакцию на свой вопрос понимаете это просто я не знаю, что заставило его так сделать. Дальше. У нас есть свидетель, который утверждает, что видела некое видео, где есть а, изощренные унижение Влада. И там стоят мужчины из вашей компании и наблюдают все это. Смотрите, чувство вины. А, чувство вины а я не пойму почему я так обрезала я не а, а, там дальше а он говорит ну то есть он а, говорит что нет а, и а, роман говорит чистая правда но э, не знаю почему так обрезалось видео но мы видим что это просто какой-то я не знаю что это такое а, видимо был какой-то звонок сверху поэтому все переиграли не знаю что это было но все шло к тому что вот прям реально подвали подводили к одной версии да вот к самой-самой правдоподобной, что все сходится на этой версии. Действительно. И тут бах абсолютно противоположно начинают гнуть другую линию что у э, влада какая-то там неблагополучная семья что влад уходил из дома ну всякую чушь нести но на самом деле вот никаких фактов подтверждающих это э, я не увидела я увидела что абсолютно адекватная семья ладно бы если бы там я увидела э, родители алкоголики или там еще какие-то э, мальчик ухоженный все в порядке. Здесь вообще вот я, я не могу понять почему специалисты из этой программы так себя повели что их заставило это сделать дай бог чтобы э, у андрея малахова так не произошло а, дай бог чтобы андрей малахов довел это дело потому что это просто чудовищно как вот так вот разворачивается это что называется э, переобуваются в прыжке вообще специалисты из этой программы я понимаю что это шоу я слышала что там все по сценарию но а, в принципе сценарий это вот у меня тоже есть листок бумаги по которому я читаю это для того чтобы не уходить а, в сторону для того чтобы выдать ту информацию которую я подготовила до да. а, сценарий можно а, ну, понимать по-разному а можно это понимать превратно да вот что это все прям прописано кто что говорит а можно понимать что сценарий это тот а, скелет по которому нужно двигаться да чтобы передача не развалилась а, и поэтому сценарий понятие относительно но в данном случае это просто какой-то трэш я не понимаю возможно ну я очень надеюсь что это а, ну вот такая версия что они специально так вывели такой финал неожиданный чтобы о передаче больше говорили кроме того создать полемику с конкурирующим каналом а, где показывают андрея малахова да а получается что две разных версии и как бы вот два противоположных мнения создадут какой-то спор между вот этими двумя мнениями не знаю что они хотели но они ну вот создали я не знаю какой-то жуткий жуткую ситуацию я смотрю и просто поражаюсь непрофессионализмом. но но не знаю что как как это возможно что время покажет и время все расставит по своим местам я все-таки надеюсь на лучшее и очень надеюсь что ну андрей малахов остается только на него надежда чтобы он довел это дело до конца остается надежда еще на следственный комитет но опять-таки дорогие друзья мы с вами мощная сила мы не должны это дело оставлять без внимания мы общественность мы должны всячески создавать активность везде, где касается Влада, а для того, чтобы это все не спустить на тормозах, для того, чтобы об этом деле говорили, для того, чтобы у следственного комитета не было того соблазна, который появился вот, судя по всему, у этой передачи. То есть получается, что в данной передаче а я не знаю, как это произошло. Получается, что у Малахова тоже передача почему-то не вышла сам острая самая скандальная самая э, ну вот с такими самыми важными фактами но ну, то есть вообще э, наша задача сейчас не отпускать это дело чтобы видели что мы не отступимся. мы с вами мощная сила против вот этой вот банды банды э, вот этих подростков э, банды их родителей э, мы должны стоять ну, мы, мы должны доказать, что мы все-таки главнее. Это они наши слуги, а не мы их слуги. Понимаете. Нам пора уже вставать с колен и, и в общем-то, таких мразей. Я прошу прощения, у меня уже эмоции пошли, но я просто ну, для меня это, конечно же, шок. Ладно прошу прощения это конечно мой эмоциональный выпад это абсолютно непрофессионально, с моей стороны поэтому ну что поделать это просто уже крик души а, значит что а, так так так что хочу сказать еще а, Ну, в принципе можно сделать выводы а, по передаче по вот этой передаче про которую я сказала. Я все сказала. Вот там а, выводить, а, кто прав, кто виноват, там действительно было видно. Там много невербальных проколов со стороны так называемых друзей Влада. А, явно они... Во во многом виноваты поэтому а, давайте я сейчас подведу просто итоги да и наверное мы на этом и закончим наше расследование а, пока не появилось новых видеоматериалов которые я обязательно рассмотрю когда а, выйдет передача андрея малахова а я обязательно еще раз мы мы вернемся к этой теме поэтому вы чтобы быть в курсе подписывайтесь на канал я обязательно и как только выйдет эта передача мне кидайте ссылочку, чтобы я уже начинала над этим работать. А, да, значит а, а было много видео ну что что было выявлено вот в, этой, в итоге да что было выявлено по всему этому расследованию и в чем я полностью уверена было много видео в том числе там были издевательства там было ну вот все о чем говорится да о чем вот вы пишете в комментариях это все было а был создан чат Отдельный от Влада, да, и он исполнял роль клоуна в этой да он был приглашен для какой-то цели а, и все над ним смеялись вот эти видео они существовали но они настолько серьезно могут потопить вот эту всю а, банду что а, их сейчас удалили и подчистили все я уверена что эти видео можно найти сейчас ну прям без следов ни, ничего не происходит поэтому а, просто нужно хорошо взяться за дело видео наверняка найдем дальше вся группа хорошо подготовлена а явно скрывает какую-то очень страшную тайну руководят ну там местный дон корлеона этот виктор петрович александр яскин и вы знаете к сожалению губернатор в курсе а не знаю ну насколько как бы он как сказать он может быть в курсе но ничего не может сделать да, бывают такие ситуации а может быть в курсе и покрывать ну, но губернатор там тоже как бы присутствует а, да он не участвовал в этом всем но он сейчас как бы не будет предпринимать действий против этой банды это нужно совсем сверху их ну с ними работать а свидетельство советов это не свидетель это соучастник как мы с вами вчера выяснили а местные князьки безнаказанно руль на периферии и наша с вами задача не дать им это делать впредь. А нам нужно действительно противодействовать вот своим мнением своими комментариями своим движением своими я не знаю пишите статьи записывайте видео я не знаю вот старайтесь создавать побольше вот этой ну, волну создать нам нужно сейчас для того чтобы эта машина которая сейчас запущена чтобы она не остановилась а дальше значит программа на самом деле в моих глазах вообще дискредитировала себя на сто процентов вот таким вот выводом не знаю чем они руководствовались не знаю может быть это было сделано под давлением но э, вот после этого я просто в шоке но я уже все сказала значит а водолаз естественно себя не подрывал и не пытался там попасть еще раз на передачу как они выставляют но вот это все это полный чушь полный абсурд как вы это все сами понимаете но я вам это подтверждаю со своей стороны а влад ну к сожалению вряд ли он жив а все нападки на его семью это абсолютная ложь вполне благополучная семья нормальная адекватная мама норм, отличный папа замечательный отчим вообще вот знаете дружная семья очень хорошая семья и дай бог им терпение чтобы они вот это все пережили но я к сожалению не верю чтобы он был жив дай бог конечно чтобы произошло чудо мы все любим в чудо верить но к сожалению думаю что произошло страшное если бы не произошло этого страшного им было бы проще как-то ну, решить этот вопрос но сейчас этот вопрос не решаем потому что влада к сожалению нет да значит что еще следственный будем надеяться чтобы следственный комитет навел порядок всех их всех этих подростков всех этих родителей я очень надеюсь в скором виде времени увидеть за решеткой очень надеюсь на то что ну какое какое-то возмездие придет но будем смотреть а значит а что по поводу максимальной максимального шума я сказала с нашей стороны мы можем создавать вот такую поддержку поэтому а, да значит а, что еще? Ну, в общем-то, вот это самое главное. Да, еще местные жители а, сильно запуганы. И а, для того, чтобы они начали давать показания, нужно показательно а, а, поместить за решетку вот этих ну, руководства. Вот это руководство, которое в виде а, нашего дона Корлеоны, а Виктора Петровича и Александра Яскина. Ну, возможно, там еще кто-то из родителей много чего делает, а поэтому сразу нужно обезглавить эту преступную группировку. Она а это действительно преступная группировка, вот как ни крути, а поэтому ну что еще так но ну, на сегодняшний день а, я сказала все что ну, хотела сказать да то что мог, могу сказать потому что я изучила а, так да надо колоть детей совершенно верно организованная преступность а, да надо колоть и колоть начинать вот с этого стаса стас уже поплыл а, начинать колоть вот с девочек а, ну то есть вот кто дал интервью там уже ну чуть-чуть надавить побольше и все будет но опять-таки надо обезглавить эту преступную группировку а, когда они увидят что а, все-таки а, руководство они а, когда руководство у них не будет они запаникуют все и побегут на перегонки а, давать показания то есть чтобы они понимали ну это, это они же тоже могут смотреть поэтому я думаю в следственном комитете работают неглупые люди и они э, ну, знают что делать а когда нет вот этой заинтересованности, когда рука руку не моет и так далее. А, да, значит, со своей стороны хочу сказать, что если хотите быть в курсе, подписывайтесь на мой канал. А завтра я начинаю на своем канале обучающие три дня эти обучающие уроки, ну вернее, уроки по физиогномике и профайлингу. Если вам интересно разбираться в невербальном поведении, так как это делаю я то пожалуйста заходите завтра в то же самое время а, и будем с вами работать там кстати уже завтра я вам объясню вот помните когда я вчера вам показывала один из свидетелей один из участников программе а, на самом деле он делал а, вот этот жест так облизывал уголки рта вот об этом завтра как раз буду рассказывать это очень интересно поэтому приглашаю вас на мои бесплатные занятия а если хотите вот еще вам ссылочка на то чтобы а подписаться на мою рассылку и а там будет будет 7 подарков там еще в общем много плюшек а поэтому будьте со мной на связи как только появится еще какое-то новое видео я обязательно а, буду его а, комментировать а, и в общем-то на этом наверное все заканчиваю а, свою трансляцию а поставьте мне пожалуйста не знаю что поставить я просто знаете я в таком шоке я в такой а, вообще не знаю давайте десяточку в чатик поставьте чтобы я видела что вы все поняли что вы все а, что вы со мной что я с вами да да, видео, где он залез на крышу, было обрезано в конце. Да, там, там много несостыковок. И эти несостыковки объясняются, к сожалению, тем, что они все виноваты. Они все настолько боятся э, дать показания. Они настолько боятся того, что узнают правду. Э, если только, ну вот, правда всплывет, да, э, они все сядут. Просто понимаете настолько там ну там там либо пан либо пропал и настолько они уверены что э, ну там и тело спрятано и там, концы спрятаны и настолько они знают лазейки в нашем законодательстве что к сожалению вот э, сложно будет с ними но я думаю в следственном комитете а, там все хорошо знают как в таких случаях работать а, да спасибо вам большое за внимание спасибо что вы со мной все эти три дня а, за вашу поддержку за ваши комментарии Да, комментируйте пожалуйста видео кидайте ссылочки новых обстоятельств, если что-то находите давайте мне в комментариях пишите свои мнения высказывайте а если как только появится информационный повод я обязательно выйду в эфир и прокомментирую поэтому да спасибо вам большое я э, прощаюсь с вами, хорошего вам вечера, а, любите своих близких, особенно детей, пока!